А в соло пойти со мной слабо? Соло? И в чем азарт? Интереснее, когда врагов больше. И ты лидер, что-то туповат. Как ты делаешь комбо под водой? Лазурный! Позорище! Мы дадим материалы. <свист> вот сразу бы так. Нравятся реально хорошие игры? Тогда Lineage 2 Essence точно для тебя. Каждый класс самодостаточен, а благодаря возможности автобоя качаться легко и приятно. Но чтобы не упустить огромное количество интересного контента, стоит вступить в клан или создать собственный. Тебя ждут не только привычные осада, но и мощные PvP и PvE зарубы. Начни играть прямо сейчас по ссылке в описании и покорей фэнтезийный мир. Мама наверняка обрадуется. Ага, точно. Так вот, Ария. У тебя кое-что упало. Что это? Погоди, Ори! Иди, придурок. А еще сеньор Лео слишком быстро идет. Аккуратнее, пацан. Можешь проверить себя на Митзаре и Алькоре рядом с большой медведицей? Чего это они делают? Воркуют? Они так близко! Эй, ты чего? Извините за вспышку. Просто все это, все это время сын, я фотографировала вас для отчета. Эй, ты ничего нам не говорила. Ой. Ой. Ой. Это же... Что? Сразу полегчало. Эй, Ой, Крока, лами. почему да, ты открыла именно туда. ту дверь? Чутьё! Че? Чё? Чё? Чё? это за миганье? Это успех! Зелье звериных ушей завершено! Прими благодарность, благодарности, дорогая подопытная свинка! Извините, я бы исполнил земной поклон, но мне твой меч немного мешает. Вами. Интересно, правда, что такие большие всегда всплывают? Что всплывает? Блин, хватит скрывать свою ауру. Прошу прощения. Так, что всплывает? Надувные круги. Я думал, точно ли они будут плавать. ...стойным боем. Дабы не опозорить свою честь. Ты вернулся так быстро, будто вышел в магазин во время коронавируса. Все время я пользовалась компьютером родителей, но наконец накопила достаточно денег, чтобы купить свой. Вскоре одна ложь наложится на другую, и президент поймет. У него глаз намета. Она сама заработала на компьютер. Уважаю! Он не заметил! Он является тем, кто ищет способы освежить эту игру чем-то новым. Хорошо, продолжайте игру. Теперь оригинальность обязательно. Теперь на руками нельзя использовать существующие Яко. Вот это поворот! Организатор признал комбинированный двойной чо на руками! Колода защита наш! Что происходит? приправа. А что насчет богеги не голодает? У Суры сегодня дела с клубом, да? Вроде нет. Она уже скоро Я должна... Я Я типа устала. <сосы> <сосы> <сосы> <Т> типа <-то сосы> кто-то есть? А это кто такая? Эй, а кто это? И что не так с ее одеждой? Выглядит. Как Какая-то чудачка. слышит такое от тебя. Как она может так тянуть всего лишь тремя пальцами? Не понимаю.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 Нам о, и чё, так хватает работы. Газета о скачках девятка. Mm. Come Come я пас. Я yeah, только нашел такой... I I heard heard heard heard. Heard. Я слышал, что Матаяма тоже была вызвана в наряд туда. Арнакам! Условие возвращения. Победите шестерых командиров меньше чем за четыре часа. Победите их. Мы умрем! Вернулись? Кей, ты в порядке? Нам даже не понадобилось 4 часа. Для чего? Мастер, сегодня твой удачный день, ё моё! Потому что мы легкая способны предсказывать будущее, чтобы ты избежал проблем. Опожалуйста, иди, иди, огромное вылезает! Все тлен, все тлен, наш отчужденный мастер зверь поймал ребенка и теперь у него своим большим. Эй, Душа. ты чего? Теперь все ясно. Да, да. Вперед. Да-да. Че? Идеальное сердце, не так ли? Бедра в сторону. Руки сложены мило. Ноги открыты. И... Как бы это новое упражнение? Провал. Что это было? Она ведь меня только уродит. Ничего. У каждого брови своей формы. И к тому же глаз у вас замечательный. Вам нечего стесняться. Вы озабочены извращенец, доктор! Вы вздумали вскружить мне голову? Что? А, да я на вас в суд подам! А улыбаешься-то как страшно. Колдовство? <свяк> Что это такое? Что за странные летающие шары? Уровень развития просто зашкаливает. Пока вот эти шмотки примерь. Двенадцать тысяч? Я бы тебя вот так... Кушащая, вернись! Ништяк! Кисуля, улыбнись! Как бы и вставила! О, да! Ты уже ее персонажа обесцветила.